Итак, начинаем с крыс, хозяев этого года, и что же для вас приготовила крыса в 2020 году. Ради самой себя крыса постарается на славу. Хозяйка года наделит своих подопечных способностям к различным талантам И вы будете познавать много нового, сохраняя свои лучшие качества В течение всего года крыса вас будет направлять оберегать неприятностей и помогать вам в этом году те же, кто не станет противиться установленным владычицей года правилам, могут рассчитывать на существенное улучшение финансового положения и, конечно же, легкость карьерного роста. Несмотря на то, что белая металлическая крыса больше домоседка, чем любительница походов на различные светские мероприятия, она благоволит тем, кто не замыкается в себе и пытается развить собственную коммуникабельность. 2020 год – особенно счастливый период для влюбленных, причем не только для семейных пар, но и для тех, кто планирует вступить в брак в будущем. Мелкие ссоры с партнером в этом году не обращают настроения, а вот сфера здоровья в 2020 году крысам будет важной темой, поэтому обратите на это ваше пристальное внимание.